Валерий Миладзе – российский певец и продюсер, заслуженный артист России. Он ворвался в российское культурное пространство в начале 90-х и своей первой же песней навсегда покорил сердце россиян. Валерий Шатович – один из самых влиятельных деятелей культуры и обладатель всех престижных музыкальных наград России. Валерий Миладзе родился 23 июня 1965 года в маленьком поселке неподалеку от Батуми. Интересно, что в метрике мальчика записали имя Валериан. Произошло это по вине сотрудницы Закса. А она уверяла, что именно так звучит полное имя, которое выбрали родители. Черное море, теплое солнце и соленый ветер, о таком детстве можно было только мечтать. Валерий рос непослушным и непоседливым ребенком, которому было куда приятнее слоняться по улицам, чем сидеть в школе. Мальчик вместе с друзьями постоянно становился участником инцидентов, попадал в такие места, куда вход детям был запрещен, стройки, подвалы, боржи и суда. Кроме обычной школы, в которую ходил будущий певец без радости, посещал он и музыкальное образовательное учреждение по классу фортепиано. Ему составил компанию старший брат Костя, который одновременно овладевал мастерством игры и на скрипке. Помимо музыки, Милад залюбил спорт, в раннем возрасте приобщился к футболу, увлекался плаванием. После окончания школы попробовал устроиться на завод, но вскоре осознал, что его призвание не в этом. Не поступив в институт на родине, он решил пойти по стопам старшего брата и уехал в Украину, где вслед за Константином Миладзе поступил в Николаевский кораблестроительный институт. Николаев – город, сыгравший в судьбе Валерия особенную роль. Здесь он познакомился с женщиной, впоследствии ставшей его женой. Кроме того, парень увлекся занятием, которое стало профессией, принесшей славу и материальную независимость. Валерий и Константин Миладзе начали музыкальную карьеру в художественной самодеятельности института. Так они попали в состав ансамбля «Апрель». Через несколько месяцев группу без братьев Меладзе представить было сложно, да и популярность команды вскоре вышла за рамки и вуза, и города. В 1989 году талантливых братьев пригласили в группу «Диалог». Лидер коллектива Ким Брейдбург отметил, что голос Валерия похож на голос Джона Андерсона из группы «Ес». «Yes». Вместе с «Диалогом» было выпущено два альбома. А в 1993 на фестивале Роксолана в Киеве состоялся сольный дебют Меладзе. Первым хитом Валерия стала песня «Не тревожь мне душу», «Скрипка». Композитором и автором слов романса стал его брат Константин. После премьеры клипа на эту композицию в культовой передаче «Утренняя почта» певец проснулся знаменитым. К концу 90-х годов Валерий получил славу популярного исполнителя в странах бывшего Советского Союза. Меладзе стал певцом, который собирал полные залы Олимпийского в течение нескольких дней подряд. В начале 2000-х годов творческая карьера Валерия Меладзе была связана с созданием коллектива «Виагра», который, едва появившись в эфире, сразу покорил сердце миллионов слушателей и завоевал постоянных поклонников. Тогда певец вместе с солистками группы записал два песни «Океан» и «Три реки» и «Притяжения больше нет». Эти композиции мгновенно прорвались на первые позиции хит-парадов. В 2008 году братья Меладзе порадовали своих украинских поклонников. В столице Украины состоялся творческий вечер Константина Меладзе. Песни композитора исполняли Алла Пугачева, София Ротару, Кристина Арбакайта, Ани Лорак, а также выпускники фабрики «Звезд-7». Валерий Меладзе выступил еще и ведущим вечера. В 2010 особо запомнился поклонникам клип Валерия на песню «Обернитесь». Эту композицию певец исполнил совместно с Григорием Лепсом. В том же году вышел «Кит небеса». Видео на эти треки позднее появились на официальном сайте музыканта. С 2005 года Валерий Меладзе является неизменным членом жюри музыкального конкурса «Новая волна», а в 2007 вместе с братом стал музыкальным продюсером проекта «Фабрика звезд». В феврале 2017-го Валерий Меладзе стал наставником в проекте «Голос. Дети». Его коллегами были Нюша и Дима Билан. В четвертом сезоне шоу «Певец» помогал выделить лучших из лучших» выбрать достойных финалистов, которые способны выиграть в масштабном музыкальном шоу. В 2018 году он вновь принял участие в телепередаче «Голос». Дети на этот раз в креслах наставников вместе с ним оказались Баста и Пелагея. Личная жизнь Валерия Меладзе долгое время была связана с женой Ириной, которая родила музыканту трех дочерей. Знакомство состоялось в ранней молодости, на третьем курсе института. Свадьбу сыграли, еще будучи студентами. Праздник отмечали в Грузии в кругу 250 гостей. Но в начале 2000-х прежде счастливый союз дал трещину, и в 2009 году Ирина и Валерий решили развестись. Причина развода банальна, у Меладзе случился роман с аксалистской группой группы «Виагра» Альбиной Джанабаевой. Долгих 8 лет супруги не решались поставить последнюю точку в отношениях, берегли чувства своих дочерей. Несмотря на это, Валерий уже большую часть времени проводил со второй семьей, Сразу после бракоразводного процесса с Ириной в 2014 году Валерий сочетался браком с Альбиной. В 2004 году Джанабаева подарила певцу сына Константина, а в 2014 году родила музыканта уже пятого его ребенка, сына Луку. Альбина и Валерий считаются одной из самых закрытых пар российского шоу-бизнеса. Они редко появляются на мероприятиях вместе. Возможно, это связано с тем, что далеко не все одобрили его измену супруги Ирине Миладзе и рождение внебрачного сына.